Чай легенда ялии это премиальный черный цейлонский чай с золотыми типсами. Типсы не распустившиеся почки чайного дерева, покрытые чуть заметным пушком. Это главный источник аромата и их наличие характерно для лучших сортов. Чай очень качественно собран и аккуратно вручную переработан. Это исключительный чай из исключительного источника. Чайной фабрики расположенной в одном из самых популярных районов южной провинции Шри-Ланки. Она завоевала множество наград за безупречность своей продукции. Чай из Шри-Ланки легенды Ялии – это янтарного цвета настой с насыщенным бархатным вкусом и уловимыми фруктовыми нотками. Обладает ярким многогранным ароматом и мягким богатым послевкусием. Заваривать его лучше всего при температуре 90-95 градусов Цельсия, не более 1-2 минут. Пожалуй, это один из лучших цейлонских чаев с незабываемым вкусом и потрясающим ароматом.